Всем привет! С вами игра Тимур. Сегодня мы поиграем в крутую игру. Так, ну что ж. Ого, ого, оу, террорист. Это игрушка всего лишь. Слышишь? Ой, я. Сейчас мы тебя. Хорош, а ну, стой. Эй ты, эй, эй, эй, эй. Ты куда ты, жопа? он умер отлично Отлично. так ну что лежать эй эй эй А, он может этого убить пио хо хо хо хо хо хо <coughs> хо м о да так так так так так так так так так меня кто-то стреляет? Нет. Полетели. А, я думаю, что я сейчас полечу. А нет, на лестнице надо. Мысли по лестнице. Так, э -э -э. так что тут происходит, л. Так. Стоять, эй, ты! А, это вообще кого они прицеливаются? пил. Странно, странно очень. Оу. Это всё? Дверь из Майнкрафта? Да. Так, ну что ж. Я пойду наверх, я буду сверху их не стрелять. Пил, пил. Пил. Так. Так, низ, низ, Пил, пил, пил, пил. На, они приседают, мне это просто очень неудобно. я читер не дергай его, чувак, как будто ну проснись ты уже. Так, погодите, автомат АК-47М. Фу, О, еще пардон. Ч? В чем смысл тут? А? Чувак, смотри. На! Бррр. Опасное подкрепление. Э. -э. Кто в меня стрелял? Быстро! Быстро! Быстро ко мне! А да где? М -м -м -м -м. Да сколько тут можно? О! О! Хей, хей, Чё? Чё? Вы издеваетесь. Мы победили. Так, побежали. Так, так, наверх. Так. Идю, идю, идю. Ммм, на. На. Ха-ха-ха-ха. Если бы она просто бежала, о, о, спасибо, пил, о, что за? Сейчас супер, нет, ты кто? Получай. Кто здесь? Лежать не место. Давай, ползи, ползи, быстрее, гу, гу. Так. Ай! На! Так тебе и надо! Так, еще один остался. О, вон он. ты, пры Я как будто загораю. Так, лучше купить... Бобик. Папа, папа, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, Так... так, так, так, так. эй, эй, эй, эй, эй, Нечего было в моих стрелять. И вообще, ну куда, куда стреляла-то? Э, э тихо, тихо, тихо, тихо. А, я думаю, что это враг какой-то, думаю, чуть чуть чуть чуть тихо О-о-о-о-о Ох, охрана, давай, беги! Стоп! не Опаньки. Так. Что? Что? Где? Стоять. Ты где? У -у -у -у -у. -оу. Так, бежим. Не, лучше. Нет. Да елай туда покороче. Эх вы, мазины мои. В смысле, это мои? Кто? Где вы? Не понял. Э, а где? Да, я... Я думаю, что там проход будет. Эй! Спил! Не зря сюда подошел. на на не пам пам пам пам пам пам пам пам пам мне надоело тут искать этих людей. Что? Что значит тут нету никого? Да ну смысл играть, когда, почему? Там. Так, о-о-о, все. Вер! Тетя, получай! О, пу -пу. Так, винтовка нужна, чтобы вот это сверху. Пиу их, пиу Вот именно когда... Так. так так так так так так так так так так Так. И, стреляй! Пил! Пил! Е! -е, -е! Эй! -э -э! Тихо! Что ты делаешь? На! Ха-ха! Не зря винтовку купил. Кого вы еще там стреляете? Уже почти все тут Что? Кого вы стреляете? А! Так что ты там делаешь, слышишь, парень-джел? А -а -а. Извините, если я вам помешал. Так где эти люди, так, как там, террорист? эй, ребята, это я вам помог. О. Эй, эй. Эй, ты! Пиу! Пиу! Пиу! хо, -хо, -хо! Снизу никого! Эй, эй, эй! Тихо, тихо, тихо! Незнакомец! А, это наш! Смотрите, тоже прикольно! Э -э, это уже наша игра! Так, побежали! Пиу! Я наверх, вы знаете, я винтовщик. Оу, оу. Тихо. Пил. Пил. А что, нормально? Так, так, так. так. Ага. Я думаю, что это не наш. Так, то ⁇ л. Да ёл. Это где? Все, убили. Hour. это наш фу-фу-фу-фу стоять оу оу, чувак, тебе не повезло я ему просто в руку стрелял привет до свидания Зачем вы все наверх идете, если я вин... винтовщик? Мне надо наверх. Да земли. Теперь все вниз. Да что ж такое? Эй, эй ты где? Эй, эй, эй, эй, люди. Вс. Привет и до свидания. Что? Нет. Руля-ля, <polarization> ля пил. Пил. Время Из стекло. Все, ребята, на этом мы закончим. Если вам понравилась моя игра, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.